Так, ну что, ребятушки, ставим первую жерлицу, приехали на речку, сейчас попробуем, что-то у нас водится. Этот жерлица не перебирался из новгорода не знаю. Надеюсь, мы их нормально собрали. Фух. Меряем глубину, если она тут есть. скинула. Сегодня ветерок такой противный. Ну полтора. О! Поставим голову карпика. Первая есть Так, там Дэн выставляется Своя рыбалка Но ну, мы его тут сейчас поставим 5-6 жежелищик И потом еще место какое-нибудь посмотрим Ребят, сработка. Вот выставляю еще жерлицу. Какая она? Пятая. По счету. И уже сработка. Сейчас заглотит. Все бросило, походу. Обалдеть. сколько раз два три четыре четвертую железу поставил вот пятую ставлю уже сработка Карасика поставил ребята там. это уже радует это радует давно мне такого не было что только ставишь и сразу же поклевка грубо говоря но я испугал ее да надо было подождать она держала во рту второй печок было надо просто было подождать ну ладно так тут я даже его не доставил но она может еще взять я ее не наколол это уже радует ширка тут есть щечка такая хорошая я грубо говоря из нее из пасти просто вырвал надо было чуть-чуть подождать когда второй раз помотает ну ладно надеюсь она не последняя Фу -фу -фу, конечно у нас, к сожалению, уже не первый лед Надо выставляться быстрее, потому что время уже поджимает. А щучка уже ходит. Надо было раньше нам приезжать. Ставим тут еще одну жерлицу, чуть-чуть поглубже поставим. Ну что Тут мы поставили 6 штучек Я думаю, в тот карман надо сходить Там поставить Куда еще Дэн, как дела у тебя? Еще покалк не было. Она а жерится было я что, не, я что, смотрю это, что? Перестарался, слишком близко берегами сверлял. А -а -а. Вода спала, а я что-то Про жерлицу, что ли? Нет, я хотел на а там, полметра я, это, вот там глубоко, там метра два с половиной. Взмахнуть не успеваю, да вот сейчас отойти он два метра и там будет три. Ну ладно. Здесь уже метр с лишним. Погуляем маленько, что делать. Тебе везет, у тебя есть чем гулять, я сегодня не взял ничего, ни мотыля, ни Ну ладно, чуть-чуть бы пораньше бы выставились, ну ладно может будет, если будет рыба, все равно когда-нибудь щелкнет, наверное, да? Так, ну что, ребятки, выставились, мы уже как час назад, жерлицы стоят, пока тишина. Вот. Сегодня на рыбалке с Дэном, не успел он даже поздороваться с вами, как говорится, ставил четвертую жерлицу, была сработка, и после этого все, тишина. Вот, и решили с Дэном чайку попить туда. Дэн тут тоже пробежался со своими снастями, пока тишина. Не очень удачный. Да. Вариант. Ну ничего, мы сейчас вот с такими вариантами побегаем. Я вот за блесной, а Андрюха с волонтерщиком попробуем. Да. Может такой неё какой будет, фиг его не знает. Но хоть чем себя занять надо. Да. Ну вот, ребят, попробуем. Ну сейчас чайка бахнет, как говорится. Так что. Канал «Своя рыбалка» у Дэна, тоже подписывайтесь, ребятушки, переходите от меня, скажите. И... не переключайтесь. Да? <свят> и, да, и не переключайтесь. Вариант один, а два прям ага. вот безотказный. Вот этот у меня срабатывал неоднократно. Вот такой вот, но это ага. на море в основном я ловил, но я и судака не ловлю. Вот. А на кушка нет у тебя маленького? Или на окушка не пойдет такой? На кушка на можно и вот вот эти Вот такой вот вариант Вот поменьше есть Есть эти самые На кушка проще, знаешь, что даже эти так, У меня балансир есть с а -а -а. Вот я и хотел на балансир вот Такие поменьше есть Но, но это уже побольше балансиров есть типа меньше в принципе. Разберемся. Ну вот с таким вот. Погоняем. А, вон, вон, да, нормально было все. Пока. Вот он у меня стоит уже здесь сразу. Блин, все запутался. Ты на него ловил что-нибудь? Ну как же. Это шрапало. Не реклама ради. Попробуем. О, да. Попробуешь. Посмотрим, может, что и получится, а я вам блесенку. Попробую свою безотказное, а может и отказную сегодня, а -а -а. это у нас ручная работа подарочные все. Так, ну чё, давай по чайку бахнем, давай. он тут взялся снимать, ех ты. Так, кружка одна, да? Да Когда ты успел? Потому, что, по сновал, Дэн решил тоже перекусить Ну как, зубы не оставил? Нет Да нет, вроде мягкая еще, нормальная Еще Ветер написали восточный, юго-восточный, да? Или юго-западный был А походу северный фигачит Холодный Пуршевенький такой. Не очень. Фиг с ним с ветром, лишь бы клевала. Ну да. А не хлюб. Так, ребятушки, взял, короче, Дэн балансирует, Ни разу ни разу не ловил. Сейчас попробуем такое за вещь. давно хотел попробовать ну, Прям пускай его да. и скидывай да не пальцы, нормально не глубина какая там сама еще Попробуй, да. ну да и вот просто подматывай что если на умного там ну понял а -а -а. не игру просто посмотреть как играешь ты задрал ты его совсем. Ну, все, идет, идет. А, ты опускаешь? Да. Я поднимаюсь. Зачем Не, там глубоко что О. Ну, да. ну вот, от одна где-то возьми, там, Вот он на дне. Сантиметр 20 вот так, да? Ну подмотай еще, чтобы он стоял, чтобы тело трас и достал до дна. так да ну шустые. не смысл раз так по... ну, только паузы делай это очень быстро он не успеет раз еще просто так... стоишь пока ждешь он сам да должен раз да ну делаешь паузу только побольше идем немножко, а то ему мало времени укусить. Mm -hmm. А лучше поднимаешь? Где он там будет? Ручки теплые, прикольно. Руки согреваются в ней, об этой удочке. Mm -hmm. Ну да. Первый лед всегда с рыбой. А вот уже когда делок говорю в февралю, то уже поклевок значительно меньше. Надо на леща, как тебе говорили в комментариях. На леща. С палаточкой. А скоро налим, кстати, начнет уже брать в феврале. Сработка. зацепил да? Даже не трава. Там. там щука с травой а, а ты не почувствуешь она затем затянет затягивает Это кустом а, по -моему, вообще, знаешь, кол. она может вокруг кола замотала Но никакого движения О, какой-то. Он еще приклеен, загорелся. А, еще один. А, нет, показалось. Чуть побольше, чем в Новгороде. Небольшая щучка. Заглотила, короче, конкретно. Она с пиявками, видите? Щука стоит. Пьявки. пиявки. Одновременно, да, у тебя щелкнуло, у меня? монстр заглотила конечно все пизде ну анковыряй пою я попробую может обсверлить а? вокруг обсверлить и попробовать достать куда леска идет она там сидит чука это по-любому она засеклась ребята уже без шансов потому что заглотила по самой кишки ладно пожарим блин небольшая щучка у Дэна там тоже сработка была а у него заточило там в коряги какие-то. Хрен знает, что там за щука. Ой. Что это такое? <смех> Змея запускают это. Сейчас, Дэн, я живца поменяю, подойду, посмотрим, что у тебя там. Так, где? А где мой живец? А, вон там. Щука мелковато. Совсем мелковато, да. Даже килограмм одет. Там 500 хотя же вес такой конкретный там нормальный был но тут была лучше щука я почувствовал намного тяжелее там было не спасти у их долбанул так сколько у нас время 12:42. мы сегодня еще опоздали считаю, выставились только к 11 часам. Хотя уже надо было, чтобы в 9 часов уже жарятся, все стояли. О! Еще сработка. Я это не заметил. Пошел за живцом, ребята, а тут сработка. Но тут перекинула. Перекинула, она, видите? Что, посмотрим, что там. О, что-то есть. Дэн! <с unless you're alive> Тоже карандашик. Весь пиявка, вся щука стоит такой он палкой смотрите ребята вытащил но это она прям зацепилась он краешком это будет жить ребята щука этому щуку выпустим Это щуке повезло ну это уже что-то несерьезно надо что-то крупное Делите здоровые щуки. Гуляй Вася. Давай мамку сюда приводи. Так. Он на лыжах катится. Прикольно. Почти получается! А? Почти получается! Вот так вот люди развлекаются. Кто-то рыбачит, а кто-то вот развлекается так. Ну что там, Дэн? Не оторвал, надеюсь? А зачем? Можно было рядышком дырку просверлить и попробовать. Она в камуши. Видать давно долбанула давно мы с тобой ушли там ну сколько минут 15. 30 хватило да. и а я тоже с корягой вытащил там еще да не у не а меня я вытащил сейчас второго такого да выпустил Давай. Давай. Давай. Прямо на твой жертви сидел. <смех> не на одну походу. <смех> так, ну что, решил, ребята, с ольцом, махануть сольца, Немножечко бахнем. Есть рыба, дай-ка я за да? Ну, Дэн что-то отказывается. Я обиделся на рыбу. Нет, ну три уже было. Дэна, хлеб есть у тебя? Хлеб есть? Хлеб да. Да, досочки нету. Вот так вот так. Дэна, тут ящики, еще только нет. Да Чисто нашел кучи а. пили. Мне все равно уже лицо. Я охота мне ее переделывать, ничего там привязывать. Я так думаю, что. Блин, как? Аппетитно выглядит, да? да. Ну я не буду сразу говорить. Я Андрюха пиццы не кормил. а Теперь говорит давай сало есть. Это с кальшем. Я сало не где крупная щука? Ребята, подскажите, опять эту мелочь, что в тот раз в мелочь, что тут. Не, ну, у тебя хоть два щука есть, у меня да. видишь, что то вот завело за куда-то, не досталось. А. Ну хоть ладно, хоть какая-то поклёвка была, но опять же одна и у тебя, ну, считай, да. три, да, получается? Ну да. Приятного, ребята, вам аппетита. Иван тоже. Я тейпу попил. Сейчас еще чуть, чуть посидим, да посмотрим. Не вернет, да будем собираться. Да? Ну а что высиживать-то? Ну, а сейчас вот по центру, я думаю, пару хочу сделать, попробовать. Вот по тут, центру? Вот тут хочу. Ну, да хрена глубина, Андрюха. Ну что, может быть, конечно. И еще это самое. А боюсь, так клюнула щука-то на трех метрах мелко это, mm. Я даже не ожидал. Еще вот такую ветку вытащил. <смех> Вместе с ней. <смех> я думаю, что-то хорошо ну, идет. Боюсь, тебе грузила не хватит. Mm. А, этой? Балансира не хватит? С самого грузила. А -а -а. то есть, сильное течение, да? Ты же на середине реки собрался стоять. Не ставить. балансир. А, на балансир. Потясти. Я вам тоже влиться хочу. сработка посмотрим что он. подожди пускай покрутится а смотри, нормально вымотало да может уже опять травина Так, ребята, у меня тоже загарчик нажалится. Сейчас посмотрим, что там есть вообще, Время около двух. Еще немножко уже домой надо собираться. Ну, если опять карандаш, обалдею. Не мотает. большая щучка смотрите как заглотила вот такая щучка Ой. а где же крупная эта рыба ну, что тут хоть рыба есть вот там водоеме одни щурят вот эти долбят Щурят одни долбят мелкие Нет, они вот, вот вот недельку повалилась и все, и сейчас вытащишь ага. а и все, и что-то сработался. Она вся есть? в пиявках. Стоит, щука. Так и есть. Ага. Вот четырех, лучше. Не, летом-то попадается от зимой первой. А вот маленький, да? Вообще мелочь вот такая вот. Вот такие а вот. Вы... Выпустит. Да, она вся в пиявку. Стоит. Да ну, есть хоть можно такое. А? Есть-то хоть можно. пиявку то можно. Там а? все равно пи... С пиявками-то? Можно. А что, там чешую же снимаешь просто все. Ну давайте, маленькие, серенькие, черночучки, да? Ну дай? да, вот эти какие-то. Которые... А, ну вот, как видит. Да, а это для человека не опасно. Пиявки обычно. А это не говорит не о том, что щука стоит просто. Когда она подвижна, тогда и нет пияв. А так она стоит на месте. Вы ютуб снимаете? Да. Как ваш канал называется? Семейкой из Талдума. Семейка из Талдума. А -а -а. А -а -а. Своя рыбалка называется канал. А там проверяли уже, да? Нет, что выразить. Ну пойдем посмотрим. Может вдруг у вас щелкнет что-нибудь. Может какая-нибудь экземпляр попадет у вас. Главное по леске не попасть. Да. Я раньше тоже ставил эти. Или веревочку переубить. Ну а. ладно. Тоже не вдруг. На карачика, да? Да. Не. А, смотри, ну. А, да. Нет, живой. Жив еще. Я пойду соседнюю пьевиядину Пьевиядину сейчас да, смотрите там да, Леску да. не отруби, пьевиядину <свят> Рыбалка ну, Это же Ну да, хотели на, на медведя съездить а, ну, Это... да, да и на медведице ты... И по первому льду хватало Ааа, Это... тут думал, хорошо да попарай. по первому было? Да Конечно, Вот на четырех выдавали А он сейчас по этой... по... Наддержи. Надя жи. убил уже? Ну да, Надежи, говорит. он уже понял, да. Ну хочет переложить. Вы поймали четырех. Все. Может так. Твои тяжелые тянешь Нет? живой это кушку понравилось а может только да. что ну, вот такие поставушки ребята принцип наматывается да просто резко ну, да. и резиночка угу. Может, некоторые не знают Сейчас по вот. ну, отошла. Вот. И, и, и, и. Да, ничего не сработал. <связывая> так вот Дэн ходит на рыбалку, когда не клюет. Смотрит, канальчик какой-то там. я а знаю, раз какой. Смотрю, как ты по Новгороду путешествуешь. А -а -а. Ясненько. Да что-то я заманал тебе судочками. Не клюет, да? Да, что-то как-то совсем грустно. Но сяду маленько. Загаров не было ни у меня, ни у тебя, да? Нет, я сходил сейчас. А -а -а. Надо чайку бахнуть. А там что? А? а там, когда зайдете на мой канал, то увидите. Я так думаю. Я его так Давай, иди попробуй. А что, пробуй? Нет, я говорю, давай, вытаскивай. Ну чтоб на килограмма два, не меньше. Что-то не крутится. Сейчас второй раз пойдет. она уже не А, она уже вымотала. Так, ну что, ребятушки, заканчиваем рыбалку. Собрали жерлицы. В общем, итог какой у нас сегодня? Дэн сегодня не повезло. Но были загары у него. Сами видели на камеру. Ну и у меня было там загаров, я не помню сколько, ну, около пяти где-то. Может чуть побольше. Поймал двух карандашей, одного выпустил. Этих пришлось брать, потому что заглотили до самых, короче, этих, до самого желудка. Всех ребята с наступающим Новым годом. Наверное, увидимся уже в следующем году с вами. Подписывайтесь на канал Своя Рыбал Штену. Ставьте лайкосики. И всем пока. Да-да-да. До следующего года.